Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михеева Ольга. Я занимаюсь маркетингом, занимаюсь пиар-продвижением и продвижением личного бренда. Я буквально вчера попала на эту студию и была, если честно, ошеломлена. Мне здесь нравится буквально все. Мне очень понравилось, понравилось отношение сотрудников этой студии. Здесь все бесподобно, организовано. Мы работали по таймингу, то есть если мы договорились встретиться в 7 часов и начать работу, мы начали работу в 7 часов. Мне понравилось отношение, мне понравилась та атмосфера, которая здесь создается. В любом случае, когда, когда пишешь, когда работаешь на видеокамеру, всегда испытываешь некий стресс. Вот мне очень, я признательна сотрудникам этой студии за то, что здесь создана такая атмосфера, что ты не сильно волнуешься, просто здесь очень комфортно, эмоционально, за что всем огромное спасибо, и я надеюсь, что не последний раз я здесь нахожусь и буду продолжать записывать свои онлайн-лекции, свои онлайн-курсы, делиться с вами полезной информацией в приподнятом настроении и в окружении таких профессионалов, которые работают в этом месте. Спасибо большое.